Всем привет! Экс-супруга бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана Анна Богдан стала одной из участниц нового сезона шоу Холостяк. Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ. В новом сезоне шоу Холостяк Анна Богдан в числе других участниц будет бороться за сердце. 31-летнего харьковского бизнесмена Михаила Заливака. Премьера шоу запланирована на 5 марта на ФССР.